здравствуйте коллеги инста вебинар crm в продажах пятый день и номер один crm система в россии и в восточной европе ама crm почему же эту crm выбрали более 150 тысяч компаний по всему миру все просто удобный интуитивно понятный интерфейс множество приложений и интеграции с разными сервисами мобильные приложения Отзывчивая поддержка и 10 тысяч компаний-партнеров, лучший API, позволяющий докручивать систему под любые задачи в любом бизнесе, а мастера полностью закрывают вопросы по сохранению клиента на всех этапах, от обращения до программы лояльности, обеспечивает качественную коммуникацию и все это за разумные деньги. Ставьте лайки, следите за событиями и подписывайтесь на наш аккаунт. И в следующем последнем видео этой серии вы узнаете, как меняется ваш бизнес. После внедрения Амаси